как лошадь открылась во спасение. Нужных надо отправлять от ними веселых без сомнения. Медят, кто честен, тот поймет, За правду благодарен буду, кто не буду. Yeah.